Венза Сумасшедший пёс Венза у нас теперь в комбинезоне Кто из стареньких помнит, что этот комбинезон я кисю купила Когда я было 4 месяца Или 5 Вот такая гуся. Смотри, что это Что это А-а-а, какой классный, какой классный гендос в комбезе. Все, украли Геннадия. Что, Гена? Все, собираем праздничный стол для девочек. Будем праздновать. Вот как это делается? Оп. Вот такая вкуснота, красота. Сейчас пригласим девочек за наш рождественский стол. Представляем вам шашлычки из мяса, рыбы, вкуснейшие косточки, рубец. Все вкуснятина, красотятина. Сейчас посмотрим, что им больше понравится. Опа, что тут? тут? Что тут раздают? Ой, скажи, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ой-ну-ка, ну-ка. ну ты видела, как буся зашла? Ну-ка заведи. Иди сюда, на. на. оп пир горой. Да, приглашали монстра. На тусовочку. Венчку кушай. Можно? На. Ой, ой. <связь> вообще. С Рождеством. Нам лишь бы повод был, чтобы отметить. Мы отмечаем все праздники. Вон, на вылезла.